Че, вы золотали чё У меня вообще никакого оружия нету. <таспешит> э! Блядь, охуенно вообще. Спасибо большое, Руслан. Я не увидел значка. Ну ты красавчик. Кто-то бежит, слышь? Кто-то забегает в дом. Руслан, быстрее! Руслан, их убили! Руслан, блядь, здесь человек Руслан! Подпишись на группу ВКонтакте. Ссылочка в описании. Так, братва, может быть, вот в этой хате мы залутаем что-нибудь интересное. Опаньки, машина. Он на тачке едет, прямо сюда, в мой дом. На лазике, Где он, сука? Вон он! ВЫДЫХАЙ! ВЫДЫХАЙ! ВЫДЫХАЙ! МАШИНА! МАШИНА! МАШИНА! Ух, ёб твою мать, живой. Спасибо за тачку, бро. Правда, я не очень уверен, что она нам нужна. Так как мы уже в зоне, нам, по идее, ехать-то особо никуда не надо. Правда, можно в центр съездить и там какие-нибудь домики полутать. Наверное, так и сделаем сейчас. Опаньки, еще один, дружище. Ну, братан, слушай, сейчас посиди тебя практически такая же участь, как и, дружище, перед тобой. Тоже мы стоим в Карвагедон, поиграем. Да, какие-то нубиары попались. Отжал тачку и сейчас еще лутецкий какой-нибудь с Спасибо. Блин, тюрячка, это в любом случае смерть. Очень быстрая смерть. Так, а вот это уже неплохо, так можно и постреляться немножко, попробовать, по крайней мере. Калаш это нормальная тема. Он за дверью. За дверью. Похуй, короче, я пошел рашить. <связать> <связать> Минус один. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, хорош сразу стрелять-то. Что-то в этот раз тюрячка не такая, прям жесткая. Очень долго я живой остаюсь. Ну, вот, тихо, Тут то идет, походу. Ага! Ну, сука! Выдыхай, выдыхай, выдыхай! Падла! Ух, еле-еле! Почти положил меня. Здесь прям сразу нужно оружие. Дайте мне оружие, пожалуйста! Дайте оружие! Так, калаш! И один магаз! Один магаз! Серьезно! подыхай! Вы видели этот? АИМ, просто от Бога. Чем теперь с тобой делать-то без патронов? Прости, братан, это неизбежно. Твоя смерть неизбежна. Ничего ты с этим не сделаешь, я даже без патронов тебя вынесу. Так вот вдруг поднимается. Его друг же рядом! И пошли в задницу! Иди нахер! Вы не догоните Фореста. я здесь вообще не за этим! Так вот эти ребята, надеюсь, не помогут взорвать машину для моего клепака, пожалуйста. Пожалуйста, ребят, стреляйте по тачке. Мне нужно, чтобы меня взорвали в машине. Алло! Чуваки! Чуваки! Стреляйте в меня, пожалуйста, взорвите тачку! О, о. Да не по мне, не по мне по машине! Блять, они меня так могут вынести внутри тачки и не взорвать мне даже тачку. Это кал. Это мне не нужно. Короче, если, суки, будете стрелять не по тачке, я просто тогда вас убью нахер. И в видосик ставлю. По машине. Блять, по машине стреляй, сука! они не стреляют ни хрена по тачке, они хотят вынести меня внутри. Так, ну все, пошли пизду. Подыхай, сука! Сука, и мы же могли договориться! Надо было просто взорвать мне машину! Идиоты! Да в гномских обычно нет уже, ни хрена. Опа! Так. Вижу, вижу их, вижу. Работаю! Один вынесен! Вынесен! Ой, хорошо! Все положены! Ой, как вы их были, блин! Я, походу, всех положил троих. Я не успел даже вспомнить полы. Но... Да, иногда Они получается так. По-батьковски. Я не вижу их. Где? Блять, прям тут, прям тут, прям тут. Где тут? Сейчас в дверь войдет. В какую дверь? В какую дверь? Так, вот он, вот он, прям здесь, э, в большой двери. В большом. Понял. Я понял, сейчас, погоди. Бля, пидор. Отдыхай, сука, сука! Так, одного положил, положил одного. А? Блин! Сколько их там? Тихон, где ты? Тихо, нужна твоя помощь. Тихон, алё... Блин, меня сейчас вынесут! Так, я нахил. О, Тихон, да, где мау. ты? Дело. Тихон, что ты молчишь? Наверное, ты был, что Тихон! Он нафкшился, походу, да? Класс. Иди так, сейчас, сейчас, сейчас. Еще одного положил! Последний патроны остался, патроны, а, сука! Складывает. Патроны закончились! Тихон! Все, мне вынесли, все, конец. Тихон, ты АПКшник, я тебя ненавижу. Когда ты будешь это смотреть, я это в видео вставлю, Тихон. Давай. Мы за тебя отъехали, падла. Где ты был? Блин, все, и Тихона просто взяли и вынесли. Спасибо большое, вот это лучший тиммейт. Тихон, блядь. Ну, блин, крышу, как они так быстро везде приземляются, везде. ты ⁇ -мо ⁇ на, на крыше уже толпа, да. Так, я в доме бегу лутаться, жестко. Я такие. Сайга и М, короче, нормал. Кто-то бегает. Тихо-тихо-тихо, кто-то бегает. Иди сюда, сука! Так, один вынесен, один вынесен, отлично. Пошли убивать, короче, наверху уже можно ни черта не лутать, это все забрал. Тут зашел чувак, чувак в двери, чувак в двери. Хорош. Покоцал меня чутка. Так, вот он. Здесь, он, прямо около двери сейчас. Прошу. Меня, меня, меня. Положил, все, все, один лежит. Блять. Откуда? Откуда? Откуда ты стреляют? С твоей двери. Понял. Это была очень плохая стрельба, очень плохая стрельба. Там один еще, да? Так, надо тебя поднимать, похоже, жестко. Опа, он закрыл. Это я точно. закрыл, я закрыл, надо тебя поднять. Иди сюда, стой. Стой, стой, стой, стой, Паш, да. стой. постой. Не-не-не-не-не-не, стой, стой. Там в окне, там в окне Ты аккуратно. В окне. Да, да, да, стой, стой, стой, я тебя подниму сейчас. Давай, я тебя подниму и свали куда-нибудь быстро нахил. Вон там бегает снаружи. Опа, опа! Откуда? Сзади, сзади, сзади прям! Сзади, чувак! Блять! Минус! Вижу людей. Видишь людей? А Где ты видишь людей? Где они направление говори? Около, около меня на АЭН, Вот во второй группе домов. Понял? Понял. Иду на подмогу. Еду. Так, я в кустах. Болю домик этот. Справа. Они же за домиком справа, правильно? Вижу, вижу, вижу, вижу Пидора. Работаю! Положен! Добивайте! Респект, операция. Не так. Там по-любому еще кто-то есть. То что он не сразу помер. Режет. Убивайте. Где видите? Где они? Минус. Сразу. О, респект, вообще разложили. Сейчас его утону побырику только и пойдем тогда. Так, мотоцикл. Мотоцикл к нам врывается, к нам в дома ворвались. Не вижу сколько их двое, трое. Работаю, работаю. Давайте, давайте раскладываем. Положил одного. Все, один убит. Еще один ползает, вижу. Все, Всех убили? Все, респект. Так, с чего у него тут? О, у него есть 14, я её забираю. Она моя, не, не трогать. Что? О -о -о -о! Что за хрень? Кто? Откуда? Я вообще не понял. Откуда шмаляют? за <толкну> да, да, Вижу, вижу, я, вижу, да, сука, сука, сука, сука, блядь! Блядь, это отъезд, это отъезд жесткий. Седьмое место. Сейчас нас тумане за две секунды разложат. Быстро лутайтесь. Чего вы залутали что нибудь Жил? У меня вообще никакого оружия нету. Блять, я охуенно вообще. Спасибо большое, Руслан. Я не видел значка. Вот ты красавчик. Кто-то бежит, слышь. Кто-то забегает в дом. Руслан, быстрее! Руслан, их убили! Руслан, блять, здесь человек, Руслан! Убей его, убей, убей, убил? Ты убил? Да да, все. Ух, респект жесткий. Ёб ты, матя хились. Да сейчас мы поднимем, все нормально. А чё вы шлюх то с не добили? Умираешь, Мара. Чё у тебя там? О, а вот нормалёк вообще, Лутецкий, Возьми. у нее респект. Зашли. Меня убили, Луиджи. Тихо, тихо. Глеб у нас жёсткий Марио. убили последний. Вот и у вас. Отлично. Где, где люди, где люди? Глеба убили, где? Блин, у меня тут такая позиция, я хренчу увижу отсюда. Ёб твою мать, гранаты. Так, стой, я тебя подниму, стой, стой, стой. Артем, по-моему, положили. А, или он положил. Ты что, наркоман? Это Руслан, я тебя поднимаю. Красавца. Давай, Руслан, ты убивай за их за... всех там нахер. Три кила, а как так? Ты зашиби же. Троих убил, значит, еще один остался. Ай-яй-яй, кто работает? Кто работает? Да. б твою мать! Блех! Да. Опять ты упал. Так, мне нахил нужно. Помил, я блядь. хилюсь! Двое, двое за этим домом. Еще двое. Кто Это что, два сквада, что ли, было? Я умер. Вижу, вижу, вижу одного. Работаю! А, сука, минус! Ёб твою мать. Так, баги, Андрей. Баги едет сюда, к нам. Да. На меня едет прям. На меня, они меня видели. Работаю по ним. Сука! Ну что ж, ты не подыхаешься, падла, падла, падла! Он меня сбил! Он меня сбил, Андрей, он меня сбил. Убивай их. Они меня давят. Они хотят меня сдавить! Андрей, убей! Убивай! Я пытаюсь. Убей их, пожалуйста! Он пытается меня убить, Андрей пытается меня сдавить! Сука! Сука! Блять. Сука! А, ты падла, он меня сдавил! Ты их убил хоть? Да. Блин, вот дебилы! Прям хотели тупо меня задавить! Поздно, конечно, убил. В кустах тело! Убивай! Убивай! Блять! Блять! Простите! Найсвое гей один. да, Да-да, за дерево там сейчас забежал. Справа еще геи какие-то стреляют. Вон, вон, вон, чел. Да. Надо работать по нему, да? Да, давай, аккуратно его нагибай, короче, чтобы ты это самое. За дерево сныкайся. За дерево сныкайся, Андрей. Андрей тебя сейчас заметит. Сныкайся за дерево, сныкайся за дерево. Да, да, да, я слышу. Так, все, тихо-тихо-тихо, аккурат сиди. Он не понял, откуда шмаляют, смотри, тупой. Давай. Впитал, впитал. Впитал. Он не понимает, откуда шмаляет. Давай в жопу в жопу ему. Респект, жесткий. Минус. Так, у него там друг еще по-любому. Слышишь, то ты его вырубил только, не убил. Поли друга, поли друга, сейчас будет его поднимать. Во-во-во-во, бежит, бежит, бежит, поднимать. Убей, убей его, убей. Сейчас поднимет, убивай, убивай, убивай. Давай, давай. Отлично, друг засал. Молодец. Теперь друга надо. Давай, друга. Он за зоной. Сейчас один выстрел. Фук е! Yeah, минус, минус, минус, сука. Так, беги в зону, в зону, в зону, в зону. Андрей, давай в зону. Андрей, в зону беги. Да я, да, да, да, да. Все под контролем, все под контролем, все под контролем. Респект, только аккуратней, помнишь, там пидоры бегали. Вот блять! они, вот они! Сука! Сука, блядь! Ну ладно, похер, третье место. Ты третье место, что я один взял. Хоть в сквадов. Опять киловов, блядь. Респект. Я Нахуй. это игру, блядь. Положил. Хорош. Блин, я запись только сейчас включил. Прикинь, просрал момент, не успел снять. Теперь я не знаю, где я. Граната! Световая! О. Так, я не ослеп, я не ослеп, я отвернулся, я не ослеп. Давайте, заходите, суки. Ну заходите, Оле! Что, они просто выкурить меня, что ли, пытаются? Че, они не заходят? Там, похоже, толпа целая, слышь. Во-во-во-во, смотри, между собой херачится. Блин, возможно, те, с которыми мы стрелялись, они уже сдохли. И тогда те, кто их убил, не знают, что я здесь тусуюсь. Че они не заходят-то, блин? Че вообще никто не заходит? Я сейчас топ-1 так возьму в этом доме, блин. Да, в доме, блин, всю катку просидел. Топает. Топает, походу, поднимается. Ну, сыкует. Давай, дружище, не бойся. Заходи, братан. Ну, давай, давай, давай, давай, давай. Во-во-во-во-во. Да, сыкует, сыкует. Тихо-тихо. Давай, дружище, заходи. Здравствуй, Блядь. блять, мимо, сука, сука, сука, умирай, умирай, Папа! минус, сука, где твой друг, опа, гранатка, Че с гранатка, нормально, дым, дым, дым, ну давай, раш ко мне сюда, блин, у меня патронов ни хрена нет, я боюсь, что меня в окно сейчас сзади сейчас снимут, вот здесь вот может кто-то, блин, подбежать и снять, да что ты гранатами откидаешься, заходи, да очень жестко. да хрен его знает, или выкуривает, непонятно, Видишь, он не забегает, он просто гранатами закидывает и надеется, что я выйду, что я испугаюсь и буду отсюда сваливать. Но я же не дебил. Надо его дождаться, чтобы он зашел, блин. Правда, у меня патронов вообще одна бойма. Может, это у этого пидора патроны есть? Да мне что-то стрёмно пока лутаться. Вдруг я сейчас буду лутаться, он ко мне забежит и меня просто разложит. Только что-то он не забегает, они там бегают просто снизу или он, я не знаю сколько их. Походу один все-таки. В окно, ебать, нельзя? Б блин, ну пока нет. Вот введут, когда перепрыгивание и все это херь, можно будет в окошко просто сваливать. Там сейчас как-то можно по-читерски, но я не умею ни хрена. Блин, посмотри, где зона. Блин, сукатку в одном доме просидел. а там на улице просто все время яд. Все, сваливаем наконец. Блин, у меня же глаза слепят уже, я настолько привык к темноте в этом доме сидеть, что у меня, блин, сейчас странно на улице. Закидываюсь, короче, жестко энергетиками и более утоляющими. И будем сейчас сваливать. Вижу, чувачок бежит. Он там вот. Так свалил куда-то. Ладно, все, все, все, все. Валим, валим, валим. Да, да, бегу, бегу, бегу, бегу. Твою мать, а тут вообще негде ныкаться. Ну, ёб твою мать, ну куда вот я сейчас денусь? За забор вот за этот можно лечь. Мне сейчас право, если увидят так, вот подожди, эти вот ребята. Все, тихо-тихо, тихо, я лег. По да я ползу, ползу, сейчас. Сейчас приползу. Тут же две секунды до зоны доползти. охуеть ты в зоне, блядь. Вот, уже видишь в зоне. Так, а куда мне теперь деваться, вон они Блин. бегут? Двое. За этой хуйню Двое. Они Это меня практика, не видят. Блять, что делать-то? А? Что делать? что выносить их уже? Надо попробовать. А потом можно обратно за забор. Давай, давай. Питал, Чего мне? Блять! Да бляха муха! Я его не вижу ни хрена. Ты Сейчас меня попал. вынесут. Сейчас вынесут. За забор. Прыгай. Опа. Ложись, ложись, ложись, ложись, ложись а нахер. Я... А забор простреливается интересно. Или отк откуда шмаляют? Блять, блять. Ну похрен, ладно. Такое место. Четвертое. Так, шмальбан. Это близко. Здесь. 10. Так, а я вижу людей на СВ. На СВ Прямой. толпа людей. На СВ трое людей, трое людей на СВ. Бегут к дереву. Шмаляю. Шмаляю по ним. На, НВ есть один. на СВ три человека, ребят. За деревом. Так, НВ, НВ так, работаю. Одного, одного положил. Положил одного. Блин, ну они его сейчас поднимут. Там целая толпа. Я их даже не вижу ни хрена отсюда. Мама Вообще ни хрена не видно. Тоже есть. Так. Блин, валить надо. Зона уже летит. Ёб твою жмашу. Так, люди на НВ. На НВ два человека, два человека на НВ. Один за деревом. Так, впитали от меня. Кто-то работает, что по мне. Не понял. Они не они. Не понимают, куда работа идет. Убивайте их. Они все отъехали, походу. Уверен? Я что-то не уверен. Сколько их было? Двое, двое и. Гранат, Гранатки кидать, кто Так, вот еще один. Убил, убил. Он а ползал. Где-то его дружки еще, походу. А почему мне фраг зачитали? Непонятно. Зона просто в поле вообще. Да. Жесть. Поэтому просто ложится и все, и пал. Ну давайте, а что делать? Сколько там? 9 секунд. Ай-яй-яй, по мне, работа, работа! Меня положили! Меня вырубили. Фуру. Так, добивают, ребят, смотрите, откуда шмаляют. Я, я их слышу, но я их пишу. Все, меня выебли в ванус. Я тоже. Так, все, пони заминусили. Я не понимаю, откуда. И это шмаляют еще мне... дальше. Аккуратно. Вон, вон, вон, вон, на да, НВ. Блин, я вообще не вижу. Блин, это плохая идея. Плохая идея. Понимать такой обстановки вас обоих просто разложат. процентов вообще. Только голову поднимешь, сразу получишь туда пулю. Я yeah. встал. Граната! Yeah. <смех> <смех> Минус. Нормально. Кость, на тебя вся надежда. Включай просто суперспособности и убивай их а всех. Нет, Шесть это... человек осталось. Бля. Бля, Хамуха! Четвертое место. Какого хрена? Четыре человека в живых? Да, дом, конечно, так себе. Но похер, паркуемся. Блин, он простреливается очень жестко, этот дом. Нас сейчас тут вообще вынесут. Процентный выеб. Пока не вижу никого вообще. Ругоед, нет. Человек нет. возле меня. Где? Паш, где? Много людей возле меня. Не берегу. Вижу, вижу, где вы. Я батю, я бачу, убиваю. Все, работаю, не работаю, не работаю, не работаю. Не работаю не работаю. А автоматический режим, людей. никогда не попадаю. Они на Так, питывай, впитывай, давайте, добивайте. Все, раз, разложено, разложено. Там еще. Ух, жизнь. Где? Так, ну из этого делают. Андрюха и Руслан разложили очень жестко. Ой, А, я двоих убил. Да мы хорош. там все по ним работали. У меня аптека и... Рус убил второго я... же. Больше одного убил, а че второй тех ну, непонятно. Да Руслан же его убил, Руслан тоже шмалял, и мы вообще по ним из дома шмаляли. А, Я думаю, я один Бэтмен. Люди около дерева, на 255 двое стоят. Да, возле дерева я по ним работаю. Работаю, работаю, работаю, работаю. Так, около дерева, а один лег. Один лег. Все, убийство. Так, убийство около там дерева. Там еще один, да. Так, я позицию сменю. Да давай, залезай. Так, в гномском не вижу никого. А вот. Я их не вижу вообще, блять, еще кто-то по мне шмаляет, не понимаю, откуда. Я на хил ухожу, ребят. Я хилюсь, бейте по ним, бейте. Они за зоной им пиздец вообще. Они не смогут ничего Зона, сделать. Да, да, да, да, да. Они сейчас либо на нас выбегут отъезжать, да, либо там бегать, просто бегать, отъедут а от зоны. Убивайте, убивайте, убивайте. Где они? Где? Вижу, вижу, один да, валяется. Один там все уже положено ему ну, пизда, по-любому. Еще один живой. Шмаляю. Да, убит, да, убит да, за зоной один. Все, готовы. В доме тело за тело, братва. Есть гранаты? Да, вот надо, надо в него гранату да, а шмалять и да. куривать, он нахрен оттуда. Я не вижу, я просто шмаляю на похуях. Вообще не понимаю, где он. Не понимаю, еще куда он пропал. Куда уделся? делся? Латки, да. Возу, где, Возу? где, где, где? Вижу, вижу, на М, на М стоит. Давай, давай. Шмаляю, шмаляю, шмаляю, шмаляю, впитал от меня. Бляха-муха! Так, я вырублен. Руслан, давай, добивай, добивай, добивай. Убил? Убил! Респект, подними меня скорее, поднимай, поднимай меня. Респект. А, то есть Артум, ты больше любишь, да? Я андроида подниму, Руслан, аптечку скинь, пожалуйста. Выкинул. Респект жесткий. Так, Андроид, как только я тебя подниму, прям сразу лечись. Да, мужики, блядь, Рус, блядь, блядь, бросайся. Да, не надо никого бросать, Андрей, просто сразу лечись. Да, да, да, да, да, я жду. жду Всё, я, жду, я, лечусь. я лечусь, лечусь, лечусь. Так, вот на Тут N люди, тут было. люди прям рядом. Я... Рядом люди, чуваки, Бля, легли. Люди уже... Легли. Отойдите, отойдите, не лезьте в прицел. Да ⁇ п, вашу мать, ну! Вот тут прям смотрите, встали, встали, встали, работайте. Одного вырубил. все убил, убил. Там еще один стоит справа от него. Справа еще один. Блин, он, он меня вырубил. Ребят, убивайте его. Убили? Убили. Поднимите меня. Поднимаю. Респект жесткий. Так, аптечка есть кого-нибудь? Да. Четыре человека против нас, братва. Четыре человека. Топ-1 надо брать. Надо брать. Ну, или... Блять, <laughs> ну хер там. Я в зону ползу. Да, я, я за тобой на камне. Чуть сверху вижу. Люди. Чемальба откуда? Н. Ровно Н люди. Я никого не вижу, боюсь бошку да поднять. Вашей, я очень боюсь голову поднять, вообще не вижу лежа. Ну, лежа их лет, не видно. Ровно Н люди. Минивэна. Блин, тут есть какая-нибудь позиция, чтобы бошку не поднимать? Блин, Рус? Чувак, все, все, Рус отъезд. Зона еще не достигает. Не, все, без вариантов вообще. Рус минус. Бегите, бегите. Давай, давай в зону, в зону, Андреев. Я в зоне. Я Надо занять. теперь спалить их как-нибудь. Ёб И вот вообще, да. вот мы встанем, нам сразу пуля в лицо прилетит. Два чувака вот на. N, да, но Там я, я, я дома, понял, но я их рост не ростал, вижу ростал, вообще ростал, в упор. Ну, они, наверное, уже Мне кажется, они позицию сменили, да? Так, у меня есть там станище гранатное. Ну, кстати, запестить. как варик, да. Дайте, да. Так, а у меня, у меня какие все гранаты забраски. есть? Можно попробовать затестить за У меня тоже есть станище, у меня тоже есть эта да. шумовая. Да-да-да, закидывайте световый, их. Ну да, я не знаю, они Помогали. могут хер на них забить просто и сидеть дальше. Че, давайте тестить. Вон, кинули, кинули из-за дерева, я понял, он, они, -за дерева. они за деревом. -за вот, кидают молотов, я понял, где они. Все, все понял, но я их не вижу. Я их не вижу до сих пор, но понял, где они. Блин, как их оттуда выманить-то, Я вообще не знаю, как оттуда выманивать. Они не докидывают до нас, но мы до них, значит, тоже не докинем. Вот, люди, человек! Где? Я вообще не вижу, ёб твою мать. Если сяду, сразу пули... Где? откуда? Что за Сзади! Нас сзади вынесли! Второе место! Это полный склад был! Да это полный склад, полный сквад, короче. Двое там сидели, и двое нас обходили. Да нет, это из их команды просто тоже, мы лохи.